Всем здрасте, кто смотрит этот, этот канал, с вами я Иршат Фазлыев, это, это канал Дэви, у нас погодка идеальная, просто, Загляните. Еще раз говорю, это не плагиат, я ничего не украл, просто решил себя снять впервые, чтобы вы видели мое настоящее лицо. Сейчас раз показываю чудесное утро. Ой, лицо. не утро, а день уже. Если что, я буду ставить паузы. Так. Я один дома. И сразу, говорю, если кто-то зайдет, кто-то помешает, я поставлю на стоп. Я, блин, впервые стеснись своего лица просто. У кого-то тоже такое было реально. Вот, что мы сейчас будем кушать. Вот и все вот это поедим и я отправлю уже это еще раз здра... здравствуйте мои дорогие подписчики еще раз меня зовут шат возлыев это канал деви что вы уже поняли в общем мы приступаем <как> я пришел с чего мы начнем мы начнем сначала кушать Ой, кушать вот это? Так, впервые мы сейчас вот, вот это будем. Называется это Ореховая роща, батончики. Второй будем есть вот это. Прирожное Тими. Тими с малиной и сливками. Ой, вот так вот. Как это вам показать, что вы видели? Тут просто зеркально. Ну, вы поняли, да? Вот. Как-то так. И вот, и вот это баба, называется э, бабаевский темный шоколад с ванилью. Рецепт десерта на обороте. Вот Вот так он выглядит. Ну, мы сейчас сначала будем вот этот чаем пить. Я просто сошлю этот, этот. Такой. Принцесса Нури называется. Сейчас он на камеру показать. Как это сказать? Как вам показать? -то? Ну вот. Ну, в общем, видели? Вот еще раз. Мы сейчас будем все это есть, но не все, некоторые только. Так. Мы приступим. Только как я могу это открыть одной рукой? Э, блин, без понятия. Ладно, на стоп поставлю и открою, потому что я не могу одной рукой. Окей. Вот я открыл. Сейчас мы попробуем это. Я некоторые конфеты не люблю. Ну, мы пробуем. Ну еще без сахара. С сахаром. Ну ладно. <смех> Все, мы съели. Такая конфета, ореховая ручка. Сейчас есть с вами Тими. Сейчас как это вам показать, показать, а? Ой. Так, сейчас поставлю предмет, чтобы он держал, что я боюсь. Знаете, о чем снимаю? Идеально. Вот, вот, вот это кушать открываем. Если, если этот видео наберет хотя бы. Э, ой, я этого прошу не буду уж просто. Смотрите и. Наслаждайтесь, то кушает вам, а вам приятного просмотра и приятного аппетита, а мы будем есть его. Извините, что только загорел я загорелая, потому что я не загорал, не загорал я работу там пахал. Такой у нас сладкий сладкий обед. Не знаю, если второй ролик по кому-то понравится, я сниму еще второй второй второй это что ну я понял, второе видео про это про эту рубрику этот контент, то мы будем продолжать типа мы уже будем готовить на плите. То вот, я вообще ни раз не готовил. Ну, тот самый легкий яичницы яичницу приготовить, второй блин блинчики. Вот там голод пролетел. Кому-то показать, а? Показать точнее. Сейчас не для этого. Раз говорю, я не люблю черный шоколад и горки. Я люблю молочный. Ну, решил ради, ради для вас это сделать, мои дорогие подписчики. Открываем упаковку. Хотя бы, знаете что, штук, хотя бы штуку одну сидим, еще. Он очень большой, я вот такой кусочек оторвал, отломил точнее. Я темный шакол не люблю, просто я еще не съем. И платье, конечно, такие не люблю. Решил просто так сделать ради вас снять. Пробуем. Ну что, пробуем? Оно еще и с ванилью. Вот эта. Плитка шоколадная с ванилью вкусом. Сейчас мы чего выпьем и говорит мой стакан с моим именем. Вот. Так покажу вам. Сейчас, я сейчас вернусь. Ой, телефон проступал. Сейчас я вернусь. Я пришел, я кое-что тут делал. Хочу еще сказать, что мы сейчас будем еще пробовать. Это не сладкие, еще вот это будет пробовать и вот это. С вами будем пробовать огурец соевого огорода, по-моему. Это тоже соевого огорода. Помидор, вот. Вот сейчас, этот перец. Вот помидор. Чуть не упал. Ну что, мы пробуем огурец. Помидор пробуем. Ну что, мы съели? Извиняю, он просто нос, нос пощесался. Последний мы допьем чай. Вот такой вот. Еще раз, я сахар люблю лучше. Оставьте в этом комментарии, кто любит один сахар ложить или два или три. Я люблю ложить два. И еще оставьте, кто любит без сахара, тот любит сахар. Хэштег. И все. Хочу с вами попрощаться. С вами был я. Шатвазлыв, конечно же. Это, это канал Дэви. Всем удачи и всем удачи и всем пока-пока.